Чеченский оппозиционный блогер Тумса Абдурахманов жив и находится под защитой полиции Швеции, заявили редакции «Кавказ». Реалии в пресс-службе правительства Чеченской республики и Ичкерия за рубежом. Они отвергают слова директора ЧГТРК, грозные о причастности премьера Ахмеда Закаева к возможному убийству. В полиции Швеции эти сведения не комментируют. По информации который обладает правительство Чеченской республики Ичкерия, Тумса Абдурахманов жив и находится под защитой шведской полиции, сказал представитель пресс-службы. Он сослался на собственные источники информации и не смог уточнить, напомним, руководитель ЧГТРК Грозный Чингиз Ахмадов заявил, что к возможному убийству оппозиционного блогера причастен председатель правительства Ичкерии Закаев. 6 декабря Закаев дал интервью телеканалу Киев, в котором сказал, что деятельность Абдурахманова очень болезненна для Кадырова и его окружения и, имея возможность, кадыровцы могли бы его ликвидировать. Он напомнил, что Абдурахманов покинул Россию после конфликта с родственником главы Чечни. Сам политик в эти дни находится в Швеции, где принимает участие на четвертом форуме свободных народов по Сросии. Также неизвестным остается местонахождение брата Тумса, Абдурахманова Махмада, с ним не удалось связаться представителям диаспоры в Европе, правозащитником и редакции «Кавказ. Реалии». Также, на сайте новостного канала «Настоящее время», со ссылкой на «Кавказ. Реалии», которые в свою очередь ссылаются на пресс, службу правительства Чеченской республики и Чкерия за рубежом, сообщается что чеченский оппозиционный блогер Тумса Абдурахманов жив и находится под защитой шведской полиции. В полиции Швеции эту информацию не комментируют. Представитель пресс службы сослался на собственные источники информации и не смог уточнить по каким причинам Абдурахманов может находиться под защитой. Сейчас нам нечего добавить к нашему предыдущему комментарию, цитирует издание «Ответ пресс» секретаря полиции Швеции Иран Соколов. Ранее в ведомстве не подтверждали и не комментировали сведения о возможном убийстве Абдурахманова. Ранее чеченский телеграм канал Эдет, сообщил об убийстве Тумса. Его считают главным критиком главы Чечни Рамзана Кадырова. В 2019 году соратник Адырова объявил ему кровную месть. На Тумса уже совершали покушение. Этот, ссылаясь на данные информаторов из Европы и Чечни, писал, что Тумса был расстрелян ночью группы лиц и на данный момент выясняются детали убийства. В оппозиционном издании не привели другие подробности, но отметили, что спецслужбы спрятали брата Тумса Абдурахманова.